Каждый из нас хоть раз в жизни получал или отправлял денежный перевод. Мы все регулярно оплачиваем за связь, свет, воду и тепло. Теперь вы можете делать это с помощью вашего мобильного телефона в любом месте, в любое время. Услуга предоставляется совершенно бесплатно. Просто позвоните нам 0312 61 3333. 33.